В Донбассе беспрецедентное с начала перемирия количество жертв, обстрелов. В больнице Донецка поступило уже 60 раненых жителей города. И пострадавшие продолжают пребывать. Многих отправляют в операционы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Нацгвардия сейчас атакует Донецк с запада. Снаряды рвутся в Кировском районе города. В обесточенной шахте Скачинского заблокированы горняки. Их только сейчас начали выводить на поверхность. На подступах к Донецку силовиков сдерживают отряды ополчения. Им удалось... Вытеснить Нацгвардию из Маринки, но противостояние продолжается. Силовики пытаются прорваться вглубь территории ДНР и обстреливают города и поселки вдоль всей линии противостояния. Вот. Работим, ребята. Давай быстрее, работаем. Всем привет! А девушка, можем быстренько, что произошло сегодня? Произошло, при, прилетела мина, я не знаю, снаряд какой-то прилетел. Видите что? Он разбомбили полностью людям. Люди работают, они просто берут и бомбят, убивают людей. Это называется просто истребление людей Донбасса. Вот и все. Как зовут? Лена меня зовут. a quick stand reverse to situation here in uh, in the next today so we're gonna have Sunt capta de uh -huh. aia а почему, не страшно быть а почему тебе не страшно быть здесь? Почему тебе не страшно, чтобы быть здесь? Это не страшно для тебя? Нет. А почему не страшно? Потому что у меня такая атмосфера, что, в которой человек рядом со мной будет, он не погибнет. Это хорошо. Что? Это хорошо. А как зовут? Не погибнет. Это ма Маша, да? Я магией владею. Asterogian So this is the next Thunder challenge No water, no water, no а где едра? А где А где А это да. в все слева, с левого Все, себе. Так это, блядь, сплошь, я А думал, он попашу передачу. Да, Да, Сейчас, по No-one was injured, right? The place was closed. Oh, hey. Patrick. No-one was injured here or what? Me. Place was closed. Yeah. Yeah. Fucked up. The... Yeah, good. Это да, не да, да. <связи> This was grads. Yeah. <laughs>